Здравствуйте, дорогие друзья! Поздравляю вас с Новым Годом и желаю всего самого лучшего! Сегодня у нас в гостях, как обычно, Александр Владимиров. Здравствуйте! Добрый день, Евгений! И сегодня мы поговорим о Брексите. Дело в том, что, я не помню, говорил вам или нет, что Александр Живет в Великобритании, поэтому ему эта тема более близка, может быть, чем нам. И он находится внутри э, событий, поэтому его взгляд намного острее, может быть, чем издали. Первый вопрос такой. Вообще, каким образом возникла эта идея, когда о выходе Великобритании из Евросоюза? Я так понимаю, что она возникла еще где-то в 2011 году, если не ошибаюсь. Вы знаете, Евгений, даже раньше <св> <ф contents> это была постоянная идея Великобритании еще с момента вступления ее в так называемый общий рынок угля и стали в 1973 году. И первая попытка выйти из общего рынка уже э, возникла в 1975 году. Они сразу. Не успев войти, решили выйти. Ну, это стандартная система поведения англичан, которые мало чем довольны были. Э, все условия их как-то не устраивали, экономические, там, социальные, многие другие. Но мы об этом тоже, так как говорится, остановимся. Поэтому далее процесс как-то приостановился. Я имею в виду вот этих попыток выхода. Но затем когда Евросоюз стал расширяться, и в него вошли новые страны, в частности страны Восточной Европы, как мы все знаем, где-то это был 2003 год, и открылись границы, потому что один из принципов Евросоюза это свободное передвижение не только капиталов, не только сырья, но и рабочей силы. И вот эта рабочая сила из стран, вновь вступивший в Евросоюз, бывшего блока, так сказать, социалистического блока, принадлежащего, скажем так, Советскому Союзу, они ринулись сюда. И было их очень много. И это, ну я так назову, просто чуть-чуть цифры. я не хотел бы вообще загружать тут цифрами. Одних поляков было около двух миллионов. На сегодняшний момент э, румынов около миллиона. То есть, грубо говоря, я не говорю о литовцах, чехах, э, так сказать, э, венграх, э, представителях Болгарии, многих других. То есть, иными словами, здесь можно найти все, что угодно. Но опять-таки, это тоже как бы впустила такой пар недовольства в народной массы Великобритании. Вот. А главное состояло в том, что в 2008 году, как известно, был крупный кризис экономический, и он привел к соответствующим последствиям, которые не могли не сказаться. Снизился уровень жизни, снизились социальные пособия, начались, так сказать, Различного рода меры, связанные с урезанием здравоохранения, образования и так далее, и так далее. А, я имею в виду финансирование этих областей. Ну, грубо говоря, жизнь просто ухудшилась. И это не могло не сказать. Англичане начали искать э, о, виноватых. Кто же виноват? Ну, естественно, что, э, в общем-то, главным виновником, как всегда, была Европа. Ну, есть такая, знаете, шутка, любимая, когда наступит счастье Великобритании, когда из нее выгонят всех иностранцев, а британцы поедут жить в Испанию. Вот, собственно, такая шутка, она, ну, как бы, недалека от реально, от правды. И я хочу сказать, что вот эта активность, связанная непосредственно с выходом а, из Евросоюза, она действительно стартовала, как вы правильно заметили, где-то район, Девятого, десятого года, одиннадцатого года, когда все вот эти вот факторы, они как бы сбились в одну кучу, и экономические, и социальные, и миграционные, и другие, и другие, и так далее. Естественно, недовольство англичан, ну, это потом будет в лозунгах так называемого Брексита, было и тем, что... Слишком много бюрократии, так сказать, власти бюрократической сосредоточил в своих руках Евросоюз, Брюссель, что, ну извините, факты, про, просто пример, они диктовали, в какой цвет огнетушители красить, ну вы понимаете, величина огурцов и диаметр, смешно, просто ну, смешно. В той же самой Латвии было ликвидировано, ну, к примеру, это я просто привожу, было ликвидировано два сахарных завода, которые спокойно работали и так далее. Сказали, нет, будете теперь кушать брюссельский сахар. Из, из, Откуда-то из Бельгии, значит, везли, везли этот сахар. Ну, такие вот парадоксы исчезли с рынка, что меня больше всего поражает. Например, цитрусовые из Греции просто исчезли. Почему-то нужно было покупать испанское. А испанские, ну, они не такого, так сказать, высокого качества. Я не говорю уже о том, что такие страны, как Болгария, ну, они просто их, так сказать, подкарнали полностью. И все, весь, все, все что они ранее поставляли в Европу, оно практически было прекращено. Иными словами, это затронуло очень многие страны, очень многие были недовольны, но Британия, она всегда выделялась. Выделялась своим недовольством, постоянными спорами с Евросоюзом, постоянными дискуссиями, что и рыбу они не там ловят. И вы же знаете, что вот был эпизод, когда военные корабли Британии были посланы в район, где французские рыбаки на своих шхунах простых ловили рыбу. И, и, так сказать, практически была угроза обстрела этой зоны чтобы французы немедленно, так сказать, удалились. Ну, любовь между англичанами и французами давно известна, и всем известно. Так что ситуация реально была, так сказать, к тому моменту накалена. И, и вот в, в период правления Кэмерона, в частности в 2015 году, было принято такое решение провести референдум. Это не то, чтобы, как бы референдум, который вот, вот он неожиданно откуда-то взялся. Нет, нет. Вообще партия консерваторов она в своей программе давно уже записала этот пункт, но как бы ситуация не созревала и не созревала, как-то более-менее это все, все терпели и так далее. Я хочу сказать еще вот минуточку в этом аспекте о своих личных впечатлениях. Я приехал в Великобританию. Девяносто первом году в марте, Вы знаете, удивительная история. Были маленькие лавочки на торговой центральной улице, где, где я жил, там рядом, где мы покупали в одном магазине курицу, в другом, так сказать, баранину с говядиной, в третьей, так сказать, пекли хлеб, вкуснейший хлеб и так далее. Можно было э, в, Инд, в индпашиве заказать себе костюм. Сейчас индпашиве, если это могут позволить себе только очень богатые люди. Его нет практически. А раньше это была основная, так сказать, сфера. То есть, грубо говоря, вот эта вся система напоминала кучу маленького бизнеса, маленьких, так сказать, предприятий, маленьких фирм, которые либо чем-то торговали, либо оказывали какие-то услуги. И, и при мне как раз, вот именно в конце 91 -го года, появился первый супермаркет. Удивительно, появился первый супермаркет. Я, я видел их, поскольку до Англии я какое-то время небольшое, непродолжительное жил в США. И там это было полно всего. Это огромнейшие торговые центры, сети супермаркетов и так далее. Когда я приехал в Англию, понимаете, этого ничего не было. Если ты заходил в американский магазин и видел там, например, 30 или 40 видов помидоров, то в Англии ты приходил в магазин и видел два сорта помидоров. Это просто вот, скажем так, такой вот, такая вот контрастная совершенно вещь. Так вот, конечно... В то время оно было удивительным оно было э, таким я не знаю как, как как говорят англичане basic то есть очень так сказать как-то свойственной природе человека свойственно его так сказать мироощущениям. но глобализация есть глобализация и она потихоньку все это захватила, все это э, так сказать вот это мелкое все фермерские э, небольшие так сказать рыночки они были уничтожены и в результате, так сказать, ты приезжал, ты, я, например, ну, шел на улицу, а, а где что покупать? Этого нет, этого нет, этого нет. Но стало исчезать, исчезать, исчезать. И уже где-то к 1995 году примерно, практически, мы все ходили в супермаркеты, мы все ездили в торговые центры и так далее, и так далее. И я хочу сказать, вот именно это воспоминание вот этого 91-92-93 года, как бы напомнили мне агитаторы за выход из Евросоюза э, в шестнадцатом году, когда проводилась кампания. И я лично, я вам скажу честно, я голосовал за выход. Почему? Хорошо, я хорошо, помнил... простите, сейчас, Чуть-чуть позже. Я хотел на два аспекта обратить ваше внимание, ну, э, да. которые делали нахождение Великобритании в Евросоюзе не совсем так сказать, не то что логичным, но не совсем естественным. Это два момента. Первый момент, что Великобритания не перешла на евровалюту. И второе, что она не вошла в шенгенскую зону, то есть нельзя для того, чтобы ехать в Великобританию, все равно нужна была виза. Вот это были какие-то, вот, можно сказать, мелкие такие предпосылки для легкого выхода. Из Евросоюза, потому что если бы была общая виза, это было бы как-то сложнее. И по поводу валюты, почему Великобритания все-таки не перешла на евро в 2002 году? Вы знаете, ну, значит, с фунта да. евро. Здесь дело в том, что когда была у власти партия либористов, Тони Блэйр, в частности. Он тогда возглавлял это дело, возглавлял партию и был премьер-министром. Очень активно пропагандировалась необходимость того, что нам нужно сблизить фунт с евро и потихоньку на него перейти. Потому что Либористская партия, она всегда была за то, чтобы остаться в Евросоюзе. Всегда полностью. Мутили воду, извините, консерваторы. Ну и другие я потом расскажу. Так вот, что касается попыток того, чтобы как-то сойтись с Европы в этом вопросе и перейти на евро, то это, в принципе, была такая попытка. Но, как всегда, пришли на смену либористом-консерваторы, и попытка не увенчалась успехом. Что касается границ, о границах Великобритания всегда говорила: это наш, так сказать, Главный момент, мы будем держаться, ведь и сейчас практически получается так, что они хотят перегородить границу в Северной Ирландии. Они не хотят, чтобы было какое-либо свободное движение. Граница это у них как бы такой, ну не знаю, пунктик, который они никак не могут преодолеть. Именно по причине того, что это остров, нужно понимать, что здесь люди живут со островным мышлением, которые как бы не понимают, что такое континент. Они э, не считают себя европейцами. Они всегда боялись, что что-то занесет, какую-то заразу, что что-то, так сказать, может произойти. Как, сколько было э, всяких диалогов относительно Евротоннеля. Не дай бог, там крысы прибегут, еще что-то. Ужас, ужас ужасов. Но, в общем-то, в результате, так сказать, это, эта позиция по поводу границ, она всегда была, их не интересовал, так сказать, этот Шенген, им было совершенно все равно. И, ну, потому что с британским паспортом можно было ездить куда ты хочешь, как ты хочешь, и никаких проблем в этом смысле не было. Хорошо. Вот вы уже коснулись референдума 2016 года, но парадокс заключается в том, что практически Великобритания раскололась на два лагеря. Я имею в виду те, кто голосовал, там около 70%, и практически было 50 на 50, то есть там 51 на 49%. И э, насколько э, вот, можно считать э, результаты релевантными, потому что можно сказать, что половина практически проголосовала за э, то, чтобы э, Британия, э, Великобритания осталась в Евросоюзе. И э, не внесло ли это вот, в общество какого-то такого диссонанса из-за того, что, в принципе, произошел такой вот раскол почти 50 на 50. Да, я согласен с, с вашим мнением относительно того, что действительно это была проблема. Но я хотел бы, прежде чем вот об этом сказать, я хотел бы все-таки несколько слов сказать о непосредственно о том, как, как шел этот референдум. Это, там есть несколько очень интересных моментов, потом вы поймете почему. Дело в том, что в принципе, ну кто поддерживал выход? Евроскептики в, Европ... в парламенте, то есть это, это консервативная партия, была отдельно, отдельная партия Найджела Фараджа, это так называние ЮКИП, независимая партия Объединенного Королевства. Вот это были, так сказать, явно люди, которые всеми средствами пытались доказать, что Великобритании это не нужно. Понимаете, мы можем специально еще потом остановиться, почему не нужно. Ну, я вам так хочу сказать. Просто маленький конкретный пример. В Англии можно было увольнять человека сегодня. Вот вызвали вас и говорят, завтра вы не работаете. А в Европе так нельзя. Это за два месяца нужно уведомление и все такое прочее. Выплата компенсаций. В Англии никаких компенсаций нет. Понимаете разницу? А эти... Права человека в соответствующем э, договоре о вступлении в Евросоюз были подтверждены. Их нужно было вводить. Понимаете, как это невыгодно было. ну Масса других вещей. Я сейчас просто не буду. Их, их просто очень много. И, ну, может быть, не всем это все будет интересно. Итак, э, э, вот эти вот две основные силы. И потом образовалась третья сила. Сила очень интересная. Сила очень своеобразная. Это, это так называемая организация Доминика Каммингса. Это человек удивительной способностей. С одной стороны, это как анархист, с другой стороны, он был очень прогрессивен, он мыслил совершенно другими категориями, чем все, так сказать, английское общество. Так вот, первые две группы, я имею в виду евроскептики, Найджел Фарадж, они вели агитацию старыми способами, традиционными. Телевидение, газеты, там, я не знаю, листовки, митинги, все такое прочее. Что же делал, так сказать, господин Каменс? Он разделил вот это все общество на три группы. Те, кто точно будут за выход, те, кто точно будет против выхода. Так вот. Он сказал, эти две группы меня не интересуют. Я буду сосредотачиваться на той группе, которая осталась, на тех, кто не определился. И еще одно из его основных, так сказать, требований. Будем работать на тех полях, куда не всовываются вот эти две группы, где они не работают. Если они говорят об одном, мы должны говорить совершенно о другом. И, так сказать, наша главная задача. И вот тут интересный момент начинается. Вот тут, как бы, внимание. Нам мало суверенитета. Его нужно увеличить. Мы должны вернуть себе суверенитет. Мы должны все поставить под свой контроль. Ничего не напоминает. Вот. Но это ладно. Я просто сейчас, так сказать, дальше. Так вот, методы работы были следующие. Они не ходили на митинги. Они не ну, частично, да, но их мало было заметно э, в телевидении. Тем более телевидение там частное, главным образом. Государственная только компания, это BBC. Так вот, они занимались совершенно новыми методами. Очень известными потом, с которые станут известны чуть позже. Это методы так называемого целевого таргетирования тех, кто не определился. Через социальные сети Facebook, через Twitter, Instagram, работа шла через конкретно эти сети. А теперь самое интересное про господина Каминса. После окончания университета, он порядка четырех лет, жил в России во времена конца 90-х годов. И он говорил по-русски. Его любимым писателем был Достоевский. Он восторгался Анной Карениной. То есть это натуральный русофил. То есть это такая маленькая вишенка на торте. Что это был за человек? И этот человек победил всех, кого мог. Но преимущество, конечно, было трудно как-то взять там 70 на 30. Они смогли победить в очень небольшом, так сказать, проценте. И это раскололо общество, совершенно право. Действительно был раскол, действительно это доходило до, ну, даже до мордобоя. Так что такие случаи тоже известны. Иногда были драки, иногда, так сказать, люди спорили просто до, до изнеможения, рушили семьи. Это действительно, это действительно факт. Вот такая ситуация. Хорошо. Мы сейчас на, на этом поставим многоточие, потому что у меня еще есть дополнительные вопросы, и э, сам процесс затянулся э, на 3,5, насколько я знаю, года. Мы об этом в следующий раз поговорим, почему это так было э, трудно. И э, самый главный вопрос, который мы обсудим в следующий раз, э, что, собственно, выиграла Великобритания от этого, и что она потеряла, какие плюсы и вы, э, минусы выхода из Евросоюза. На этом мы сегодня с вами заканчиваем. Большое спасибо вам за интересный рассказ, и до следующей недели. Всего доброго, до свидания. Всего доброго, до свидания. До свидания.